Всем привет! Меня зовут Глеб, и в сегодняшнем ролике я хотел бы сравнить два флагманских устройства от одной компании под названием Smount, а именно устройство 2019 года Smount Passita и Night 80, который вышел уже в 2020 году. Начнем мы наше сравнение с габаритов устройств. До начала сравнения можно сразу же отдать пальму первенства пасита, по поскольку это действительно очень маленький и компактный девайс, который поместится в любом кармане, сумке и даже возможно в некоторых кошельках. В случае с Night 80 он больше похож на двухаккумуляторные классические моды, по типу Drag 2, Aestica микса или старого доброго Drag 157 Вт. Сейчас я даже его покажу. Следующий по списку идет функционал. Солнышко моей души, скажи, пожалуйста, сколько жимов парения в Пасито? 100! 5! Для начала стоит упомянуть, что в Пассито есть всего 5 режимов напряжения Так что вы можете всегда идеально подобрать режим под себя Но это просто ничто по сравнению с Night 80 Данный мод обладает режимом Bypass, VeryWatt, TCR Режимом термоконтроля на стали, никеле, титане Также в нем есть кривые Так что вы можете подстроить мощность на каждую секунду своего парения Мощность здесь варьируется от 1 до 80 ватт Достойно Следующим в следующем нашем списке идет дизайн и материалы корпуса. Перед началом стоит это говорится что это все сугубо личное мнение, так что я буду высказать вам свою точку зрения по поводу их экстерьера. Если слово экстерьер в данном контексте неуместно, то напишите, пожалуйста, нам об этом в комментариях. Хорошо? Договорились? Это два невероятно красивых мода, оба достойно выглядят. В посито идеально все, матовый металл, шикарные ставки под смолу и прекрасно дополняющий всю композицию акриловый дриптип в цвет вставок. Безусловно, лайк. Like. А вот рыцарь слегка отличается от своего братца, он выглядит как некая мозаика. Грубо говоря, мод с каждой стороны украшает по четыре элемента. Со стороны дисплея это сам экран, металлическая ставка, картридж и ставка с разноцветными рисунками. С другой стороны все то же самое, просто вместо экрана расположилась еще одна цветная панель. Но тем не менее, все выглядит невероятно гармонично и приятно. Так что в данном раунде у нас боевая ничья. Следующим критерием в нашем списке идет аккумулятор. В Passita компания Smount установила небольшой, но довольно объемный аккумулятор размером 1100 мАч. Есть два нюанса в том, что он несъемный. Первый, это то, что вы не сможете его заменить, когда он у вас полностью разрядится. Но ничто не мешает взять вам какую-нибудь пауэрбанку и зарядить его с собой в машине, когда вы будете каком-то походе или в любом другом месте. Второй нюанс у встроенного аккумулятора, это его срок службы. После примера, Примерно 500 циклов перезарядки он начнет ослабевать Но не стоит волноваться, поскольку 500 циклов Это почти 2 года парения Так что смело можете приобрести себе это устройство И пользоваться им И ни о чем не волноваться А вот уже в Night 80 ребята учили Все возможные недостатки встроенного аккумулятора И сделали его сменным Так что вы всегда можете один установить внутри мода И взять с собой парочку в дорогу Но помните, что их нужно носить в специальном кейсе Ведь все мы знаем, что может случиться Если аккумуляторы встретятся в кармане с ключами я ног you не чувствую Также стоит отметить тот момент, что ребята из Mount установили как в прошлой версии USB Type-C, так и в новой версии USB Type-C Так что оба устройства заряжаются очень быстро В заключении поговорим о испарителях, картридже и обдуве Оба устройства обладают регулируемым обдувом, это плюс также эти два мода работают на сменных испарителях, а при желании можно поставить RBA-базу и установить в нее любой желаемый coil. Еще одним большим плюсом в Night 80 является то, что при помощи специального переходника можно поставить испарители от Pasito. А вот объемы у них слегка отличаются. У Night 80 это 4 мл, у Пассита 3 но учитывая их возможности и функционал, это примерно одно и то же. Ну и еще стоит упомянуть про регулировку обдува. В Night 80 она осуществляется при помощи поворота верхнего кольца, к которому крепится дриптип. В Passita же это осуществляется при помощи небольшого рычажка. Удобно, красиво. Что же хочется сказать в заключении? Это два одинаково хороших устройства. Просто пассита чуть меньше и обладает меньшим функционалом, но это ничуть не мешает ему быть отличным девайсом как для начинающих, так и для прошаренных вейперов. В случае Snight 80 он может дать фору не только под системам, но и стационарным модом по типу драгов и так далее, поскольку он обладает бешеным функционалом. В нем есть все необходимые функции, шикарная затяжка. В нем отличные испарители. Можете поставить любой койл. Короче, устройство действительно крутое и, возможно, за этим будущее.